Невероятно. Это просто невероятно, правда. Пророк Мухаммед, величайший ум, советовал людям пить верблюжью мочу, хотя это и звучит странно. Мы досконально изучили молекулярный состав верблюжьей мочи. Мы выяснили, что она содержит серебро, золото, платину. Эти элементы токсичны для людей. Но в моче верблюда они содержатся в очень малом количестве, буквально наночастицы. Моча обладает способностью доставлять эти наночастицы в клетки опухоли. Только в клетки опухоли, не затрагивая здоровые клетки, окружающие ее. В наши дни никто не станет пить мочу в чистом виде. Мы высушиваем верблюжью мочу, измельчаем полученное в пудру и помещаем пудру в капсулы. Лекарство очень действенное. Я надеюсь, что в ближайшем будущем верблюды будут спасать людей от СПИДа, рака, гепатита и других ужасных болезней нашего мира. Верблюды чудесные животные, они просто божий дар.